станция не так далеко отсюда. беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что... Я же видео, видео снимаю, что ты говоришь, я сейчас роблюкс. У нас тут объявились я новые Лукаш. монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе. Кого снимать? Роблокс? Роблокс? Роблокс? Роблокс. Залетел в Роблокс. Создала Костю. Создал Костю и по послал его. Вы патроны-то? Мои-то вот. Не могу вам продать это предзаказ. Костя Муалетка, маленькая Муалетка. Костя? Костя Пахмутов Муалетка. Вот уж мавилетка. Подумаешь. Это да ты малолетка. Не знаю, может, и покакал. Ну и ладно. Проходите. Проходите. Чугалчилька. КП. Какой-то. Сейчас мы пойдем жестко кости убивать. Ну, открывай, открывай эту махину. Oh, no! Эта махина открывается. Идем, и идем от, убивать Костю. Ой, я пострелял немного. Я снова поднимался наверх. В холодное и липкие объятия мертвой Москвы. Про тебя! Выхода из метро меня ждала фашистская засада. Но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Дмитриевич лодку лестницу Вот, Куся, Глупая Чё, будем срывать стелс и всех перепьем просто. Костя.. Костя просто пупсик, малолетний. Костя Пахмута, малолетка глупая. Бата. Итак, давай повторим. Против 15 минут является, чтобы а? открыть дермозатвор. Если не успеваем, отступаем на базу. И я тут подумал. Не взорвать его, а, господин Офицера. Страшновато тут И наверху. Посмотри. ка Что это у нас? А у тебя проблема, алкаш. алкаш. Тихо. Я читаю заметку. Да тихо! Я читаю заметку, алкаш тупой. Помню, как я радовался в в пустом городе Бурман, такого же теплого человека, как я сам это чувствовал. Оттуда, на поверхности, среди мёртвых камеек, обрёвших костей, опасность исходит от всего, от мотантов, от вонящей раденции почв от зараженного воздуха и здесь даже тут ничего опаснее человека и стоить там вот твоей мать враждебного мира хотя бы клочок земли мы устраиваем на нем не колонию, а крепость он думает а ты подумал, что нам делать, когда это жалкая станция будет нами захватена О! Маулетка меня! Маулетка тупая меня, маулетка меня спаливает. Придется маулетка это убить. А, это маулетка упала? Это ты упал, кости Так. Нас чуть не спалили, и мы идем дальше. Так, поднимаемся по этой лестнице. вообще капец, тут все обледенело. А! Он дал. Надо его кушать. Пошел вон, Маулетка. А. Так, убиваем Маулетку на от, отсыхай так надо дробовик поменять про костю хорошо хорошо сейчас я только метро сниму ну где-то на 20-30 минут она Что мне там скину? Куся, что там? И сейчас это... Меня YouTube за это заблокирует и тебе лицо сломает. Ты что мне там вверху скинул? Алло! О, о, чуть не упал. Так, паркур, паркур, но это не будет самое выражение. не смешно все паркур просто паркур, пар... ой кого-то слышу ну опять этот алкаш. дядя масе так сейчас врубаем чего хорош кибербул? А помнишь, hello guys? hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. Сегодня мы проходим, hello guys. О, заметка. Фашисты спешили сюда, чтобы покончить защитниками ублюдки и даже не хотели потерпеть дождаться, пока за них это сделают монстры. Конечно, все ради станции, ради жизненного пространства. Вот только беда. Кем застелить станцию, к которому они освободят? В метро родятся так мало детей, а те, кто успеет вырасти, попасть его можно будет исчезать. Сухой говорил мне раньше, М... только в Москве жили 15 миллионов человек, а теперь у нас осталось только 50 тысяч. И метро, и может на всей планете. Но мы продолжаем так только с таким упоением будто нас все еще миллиона а 6 миллиардов человек которые жили раньше на земле, остался только пепел пепел и пыль они лежат вокруг нас хрустят под нашими ногами и притворяются песком и глиной снегом и грязью а мы поливаем их пепел свежей кровью будто надеемся что на земле что-то может вырасти что ты алкаш Если тебя будет слышно на записи, я тебе лицо сломаю. Ладно, давай-ка зарейдил. Маулетка гребаная. Слышь. слышь, слышь. Костя, биздюк. А вот это было смачно. Костя смачную бебру, понял? Костя нюхал бебру. Костя нюхает бебру every day. Я нюхаю из права. Я нюхаю бебру every day. Я. Костя нюхает бебру каждый день. Оу, oh, ноу! No. Да Костя вообще пупсик. <связывая> ну все, Костя, так тебе и надо. О oh, ноу! No. Ты что, п... ч по-честной Да иди с, с крыши сбросишься. <связывая> <связывая> иди с крыши сбросишься. Вот остальные яйца. Уж ты всегда поешь по остальные яйца, ты сумасшедший. <мышлый> это костя, это костя пиздюк. Выключай. Кстати, ребята, он... Э, с, э запустил стрим на твиче и подписывайтесь на него сейчас скажу его канал э -э бездар 228 тут... тут не слышно на записи Короче, он говорил то, что у него кан э канал называется Алкаш Алка... Алка 228, мой лицо... Костя, сноси. кого Стой! Что стой? Кто стой? Где? Да вон же! Не вижу ничего. И я не вижу. Ты бухой что ли? Я тебе дам бухой. Шевелилась вот. Шевелилась? А теперь? <связывая> Вроде перестал. Но проверить <связывая> надо. Здесь. Может, дальше? И ты не тишь. Don't you just Грибы какие-то крысы. Почудилось. А, Чтобы Что мы, лампочки, мы этим... Хоть не включай вот. Ох, чуть-чуть Yeah. Да. Я уже этот видео снимал. Родил тебя? А, за... а зачем премьеры нужно? Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман... А нельзя? Не станет, я должен был рискнуть. Костя поет. Выходи! Тогда не больно уж. А что так долго? И где Павел? Неужели он. <свят> Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию.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 Показалось. Интересно. Грибы какие-то те что ли? почудилось По папе скучают. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить?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 О, меня чуть не заметили. Кто здесь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Меня чуть не спалили. Ребята, меня чуть не спалили. Так. Кстати, мы встретились с Ульманом И он мне дал вот такую офигенную пушечку. Так. Так, я видел там заметку. Так. Рубаем его, сколько? так, заметка мы, мы все носим броню, снимаем бронежилет, раздеваемся до гола и все все равно остается в панцире с головой до пят мы боимся раскрыться перед другими боимся сказать свои чувства, боимся, что другие догадаются, что мы думаем мы прячем свои лица под при... противогазами, но под резиной тоже маски. Ульман Балагор. я пробиваю его оптимист, я видел его настоящее лицо. Только когда убили его боевого товарища, смертельно усталый, почти отстаялся, вот каким он стал. Все на секунду, а секунду он снова нацепил свою броню и снова стал висичком. Я остальное лез ему его удовольствием, это не принято, я никого не упущу своего. Слушайте, ребята, если на записи будет... Эй, там Если... Ребята, если на записи слышно какой-то алкаша, я ему завтра в школе лицо сломаю. Вы не против? Я проверю обязательно. Мой подписчик, я, я, я, я, короче, запущу голосование. Если, например, тебя будет сложно, я напишу там э, дубасить Костю или нет. Ты моллетка, гру. <таспел> А кто же будет сражаться за чистоту русской расы в родном метро? Я с тобой серьезно разговариваю. слушай, Ну так образуемся. Давай убивать геморадерство только в отпуске. Злой ты, человек. Я то Был бы я злый, пошел бы в расстрельную команду. Ну, oh, no. время уже спатьки в кроватке. Я просто реалист. Это уж точно Ну слушай, сам по Все метро по уши в дерьме, кроме нас.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 Так, мы послушали разговор, но еще один. Сейчас отрубаем его. <свист> так, мне ну, кто-то там какой-то алкаша люкает. Так, идем дальше. Лову Какая-то ловушка. Как работает генератор? Если только к нему никто не прикоснется. Ксюду заплях, ржавая хреновина. Приставь <свист> к <свист> нему охрану. Тоха, Косой! Сюда! Смотрите за генератором! Если я вас поймаю за картами, в Что? Кто здесь? Непонятно. Так, короче, какой-то там алкаш написал то, что ]MM. え, его канал называется Вася Пупкин, Вася Пупкин, Вася Пупкин, Вася, Вася Пупкин по Каркаш, его, короче, зовут Каркаш, Каркаш, Каркаш, Каркаш, Каркаша. А? Что-то кажется Интересно идем какой-то подвал где живет костя ну, то есть я называю его лично алкаш про 228 так наверное Так. Ой. откуда мне еще делает Так идем капец тут паутина. Так там ключ от сейфа мы обязательно его заберем чтобы скрыть мозги какого-то алкоголя 227. Отм <свист> ⁇ отмудохать <свист> Да, короче, отписывайтесь его от канала. А, так у него уже ноль подписчиков. <свист> Кирик Америка. О, <сех> <сех> Ты не будешь звонить. Я тебе буду спамить памяти комп... Я тебе буду звонить через... на Диновца, через... буду звонить на Skype, буду звонить. Я... Я... Тебе за трансляции не будет работать. Метро-2 убежище советских богов на время ордна. Украинской силы зла одержат верх. Наши обычные Метро-2 oh, для, стар... для, метро для пастухи. Прямо сел, когда пастухи и еще власть не они про Я тебе покажу. Но потом их сила разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, они находились на ветке верхней футболе. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается на пить. Нет. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование. Ладно, заеду. ...становится чем-то мифическим и нереальным. Но метро 2 сегодня вокруг его А станция находится может всего в нескольких шагах, за так вот он нет... Офигеть! Там выйдет кости костных. Что это? Фу! А, я а, испугался. Так, что это у нас? Проход какой-то. Опа. Сейф. Так. Так, все тут вырубаем. Какое-то хранилище тут у нас. Кадиваем ПНВ. Слишком светло. А мне слишком светло а я вышел обратно логично а я такой гений это гениально для метро для пастухов Кстати, подписывайтесь на моего друга, его зовут Коснех. Только одни если верить предания, они находились. Он высоко... как-то снимал пять месяцев назад. Поздравлял КСГО с юбилеем. Я поставил там случайный дизлайк, но потом поставил лайк и подписался. <свистые> Брат Марио, это что? <свистые> Марио? это мая ромб спала и что это такое И зачем он нужен не а -а, а а брат мауэр я забыл но почему они не хотят что отвергли своих пастухов минуту их слабости во вторых, за то время, когда метро 2 оказалось отрезанным от нашего мира, развитие ну? пастухов шло иначе, нежели наше, и теперь они являются собой не людей, а существ. Так, и, ребята, и... наверное, у меня сейчас будет качество еще 800 рублей. Не Неизвестно, что задумано ими Если... нашего метро, но в их силы изменить все. Они могут вернуть нас в нас прекрасный мир, потому что они снова отдали свое былое могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды они не участвуют больше в нашем судьбе, однако они присутствуют повсюду, и им ведом качество. Усы клуб в автобус. Пока они просто наблюдают, не надо. когда мы искупим свой чудовищный грех, они обратят свой благосклонный взор на нас Нет. и протянут нам руку. Тогда начнется Нет, тебя, Алкаша, не думает. будем показывать. <свет> <свет> Ладно, ты на самом деле... На самом деле ты скаложутся, но мы все уважаем тебя. <свет> да. Oh, no. Кстати, мы все знаем, что ты высокий глобус. Потому что дура дура, потому что дура дура. Кто это там орёт Наверное, опять Костя заорал то, что опоздал в школу. О, заметка. Метро отучает людей верить чудо зато учишь без надежды. И все же иначе, чем. Чудом. я не могу объяснить даже себе то как пробрался костя заполненный фашистом лабиринт меня будто вел кто-то может может быть э, костя истребимая идиотская надежда может Несу счастье еще маулетка. Да, Костя маулетка. Ура! Мы прошли! Артем, братишка, ты это сделал? Ура! Мы пошли Залезай до полиса. Скоро мы будем в полюсе Костя, алкаш, молодой, у него остальные не яйца бутылки. и отрезали. что-то новое, что-то <coughs> страшное. И, и, ножницы поломались. Опять, это, это опять кошмар, Костя, наверное, тут. Потом посмотришь видео. Да, пук гуд. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Что он делает?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 да, кстати, у моего друга зовут Красных и подписывайтесь на него. Вообще, я вообще, видео вообще топ. Да, конечно, что-то пердит микрофон, вот, ничего страшного. Я справился. Я доставил да. послание Хантера в пульс. И теперь правда, ты пердишь микрофон. Чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Блин, что я наделал? Эй, вы на Глуши мотор!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 Но-но-но-но. Гость от водосей. Офигеть, оно большое. Первый раз прохожу метро, кстати. Офигеть, тут полис большой. Ребята, наверное, опять тюкоснэха, клюки пошли. Он что там говорит, что посмотрел на моего жеребца. Молчи, короче, понял? Добро пожаловать в полюс капитан Красно. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ.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 Да, Ульман. И не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. <связывая> Идиот. Так, заметка. Здорово. И компьютеры. Компьютеры. Капец, не работают. Офигеть. <связывая> так, заметка. Сколько себя помню мечтал попасть в Польс. Человек злой и брас... без просветной подземной жизни мечает в звери и мечает. И так в полюсе ему удается оставаться похожим на тех великих людей, которым удалось покорить целую планету. Полис, последнее присягшие ученых, профессоров, артистов всех, кого в остальных станциях сочли бы никчемным дармоедами. Последняя цитатель культуры и цивилизации. И еще. Еще по коснехам Он был э, Дармоедом Там круглые сутки горел электрический свет Совсем как это было В обратном пошл пошлом Прошлом И полюс подвел меня Не обманул моих ожиданий Огромный, сияющий вычисленный Для облеска, настоящий подземный город Его четыре станции соединили напоминая залы Древние Древних храмов, из книг по истории. Просто находясь здесь, ощущаешь какую необыкновенную энергию. Начинаешь верить в то, что человек еще может дважды. Я в туалет хочу. Только у нас. Надо было. Лучший курс а на станции. Подожди. Ну, папа. Никаких ну. Ну а и где патроны-то? Мои-то вот. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Нет, это кончилось. Хороший выбор. Где он? Давай, полковник, докладывай. Вально.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 Все, Все члены, члены совета, совета пожалуйста, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. В зал заседаний. Повторяю, всем членам всем совета, совета просьба, просьба собраться, собраться в зале заседаний. Зал заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Не, ну вот на кой ты так накидался, Вартелло? Надо было. Для тебя! Вот оно тебе надо. Надо же! Мне новое мне лицо! На. Угощайся. На. Вечно ты так нажрёшься, а мне тащить тебя в параж И делать на них. Ну чё ты? А у нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Нормально так накатили, только шурачки не лазили. Ага, -а. а, не лазили они. Да вы ж на постой в говно. Ну, не суть. Короче, у меня набухались, ну решили добавить. Тю, так это разве набухать? На здоровье. Тут то, тоже мне добавить, это же всегда это? И вообще, чё мне? Ам, вот. чё мешал? Ну все, типа двигай дальше. Двигай добавить. А тут типа опа, и уже в туннеле. Прошу. Это мляка. Типа я знаю. Чем вот мне на руку наступили на выходе из кабака? Это тут опа, туннель. темнотища, бля! Ничего! Ничего, типа, смотрим! А бля, по стенке, по стенке снимаются, типа. Кто они? Ну типа не наши. Мы, бля, на них, Хорошо, типа шкараван. А такие же, бля, жлобы здоровые. Еле-еле мы их уработали. По карманам, а там ущерб на чувак. Но мы логом пошевелили. Mm. Хорошая лоскация. Mm, ну подожди, маника. Сейчас надо Сюда ну, нельзя. Ну, Зона ну, особой опасности. Притаранили на станцию. А это приколи. Спиря с плотником. Вообще по нулям мычать.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 Кто придумал глупую и напущенную фразочку о том, что с могуществом приходит ответственность? Мне казалось, что в пользу сосредоточена вся мощь метро, его до зубов вооруженных охрана, его огромный авторитет среди любых станций и фракций, его запасы еды и боеприпасов, его богатство и процветание полис, путь земли. Но, как оказалось, ему дела нет до бед каких-то переменных станций. Совет даже не хотел затратить свое мень на то, чтобы выслушать нас. А выслушав, все-таки на скорую руку поставил на себе в ННХ штамп отказать. Отказал не только мне, отказал самому мельнику, главе рейнджера спар... пар... спартанцев. Я думал, все кончено, если бы не мельники, его люди. рейнджеры не просто так называют один. Это еще настоящий рыцарский орден. В государстве брандство людей для которых принесенные клятвы важнее жизни, поклялись рейнджеры защитить все метро от любых опасностей и окружать все жители, и неважно, что они верят, или где находится станция.